всем привет друзья у нас обед сегодня я приготовила ну андрей толщунку сделал со своего козьего молочка вкусно да да свеженького парного. так огурцы нарезала помидоры насыпала солью дима у нас рыбу не любит у нас хлебец ага. жареный я рыбу пожарила и Кушаю, Дима убежал а сразу, стесняется на видео сниматься. А как кушаю. Люблю. Ты очень любишь. Я люблю. Кушайте тогда. Так, давайте я вам рыбку положу, маленькую тарелочку. А, не, не, не, не, не, не, не, не хочу. Не хочешь? Я не могу. А ты-то колбасная душа, ты уже лопанула, уже колбасуй. Вот вам хвостики, кушайте. Они, она без костей. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Давид. Спасибо, не надо говорить, что. Спасибо. Все, кушаем. У меня бабушка гуляет на улице. Походила сейчас, села на скамейку, сидит. Хоть, хоть гуляет, молодец. Поспала она. Потому что я ей говорю, двигайся, бабушка, двигайся. Она по настроению идет. Если может идти, то пойдет. Если нет, то нет. Слава богу. На свежий воздух сегодня вроде вот не так прохладно то что пасмурно да кричать в окно бесполезно она не услышит сейчас старинку покормила вот опять затягивает небо-небо-небо вот дожариваю Последняя сока такая у меня стопка получилась динарка с молоком пью а Снимаю с молочком она а у нас со еще не брали киши миша все понравилось молоко вкусное да она без запаха без запаха очень вкусно так сейчас зажарим и пойду в доринке все выключу наверное. только призничает она Иди, иди, иди, не бойся. Сегодня уже дает себя гладить. Пощесываю я ее так по животику. Маленькую. Смотрите. Изгибается, изгибается. Кушай, кушай, кушай. Почесать надо. Хрюшка любит, когда их чешут. Хрюшки. кушай. Кушай. А вот теперь я уже давлю на нее. Ничего. Привыкай ко мне, привыкай. Я твоя хозяйка. Андрей всех заводит. Коз. Пока я щиплю траву для курочек. Аминка с ним. Такая радостная Манька. Как лошадка. Мася. Мась. Мурлавушка, ты будешь, что ли, траву-то? Прибежал, как будто траву будет кушать. Травы полно. Эти курочки, новенькие, они траву, на траву очень это прыгают, траву хотят. Мань, мань, мань, мань, мань! Да? А, -а, -а. Ветку держит он, нагнул, да. А, Бонь... а Манька ест. Бонька говорю. На, не Ой, не какой джентльмен он у нас оказывается. По тебе, по хозяину пошел. Правду говорят, ведь хозяйство на хозяев похоже. Нет, джентльмен. <ролеврот> Жентельмен, говорю, каждый понимает меру своей испорченности. Так, вот так скажу. Бежал. <взлых> да. да. да. А, идем с вами на. Тип, тип, тип, тип, тип, тип. Тип, тип, тип, тип. Так, <клыш> так, так курица боится. <клыш> Идите отсюда. Так. Сегодня у нас на целый день супец гороховый я без поджарки сегодня сделала вот такой на гости говядина так что у нас здесь элементарно горох круглый я ложу чтобы он разваривался я его долго варила 4 часов уже 9 скоро нет, с пяти, наверное. С пяти поставила, пока я посуду мыла, пока я убиралась. И горох, картошка, затем лук нарезала, накрошила туда, лаврушка и укропчик. Последний все укроп закинула, больше нету. Андрей жарит картошку. Картошка, говорит, портится под вами, надо ее есть. Вот он начистил, для меня тоже приготовил на суп и жарит картофан. Вот. Потом пойдем в огород. Сегодня я хочу досадить в огороде все. Дай бог, сегодня погода вроде замечательная. Вот, смотрите. Солнечно. Муж сходили в хлебушок, все подоили. Вот молоко сегодняшнее, утреннее, утреннее литр. Она дает литр. Манька. Бывает чуть поменьше. Как поест. Вот. А затем мы ну, покормили все хозяйство все нормально сейчас я приборку сделала, хочу полы промыть и потом мы пойдем все досаживать сегодня все и все все мы покушали пришли сюда в огород начала я сажать цветы у теплицы огурцы там посе посадила последние которые стояли в теплице а то они очень большие вроде погода намечается хорошая так что вот так вот, друзья. Все при работе, все пределе. Сейчас покажу, то чем занят. Петя вводится с доринкой. Поглядывает. Давид метет у нас, все работает. Молодец сын. Андрей здесь убрал. А где у нас Дима-то? Я отпустил. Отпустил? дойку здесь мне хочет сделать для козы да и на аппарат будем делать да андрей будет делать с с нас будет вымести а ты чем занята девочка ты чем занята мальчики все мажешь А ты что, опять? По забору лазишь? Давид научил. И что, теперь надо лазить? Кукошки бегают у нас, да? Все, оживились. Траву накидала, вон траву пощипали. Жарко сейчас. Потепление у нас. Классно. Слава богу, дождались, а то. Ой, ночью не выносил просто спать. Очень холодно. Особенно в комнате у девочек. Вот Андрей сюда выставил. Пока все. Это навоз. Здесь надо будет всю приборку делать. Но пока не до этого. Ревушок уже все старый. Менять надо будет. Ты тоже хочешь помогать? Да, да, да. Так, досадила я цветы. Здесь вначале грядки я оставила место, чтобы репку, ну и зелень засеять, посадить. Как раз время подошло. Они вялые стали, так как это всегда так происходит, когда пересаживаешь. Еще. Так, здесь посадила эта сторона тыквы, эта сторона кабачков. А так здесь свобода для них будет очень хорошо. Девчонки, а вы что здесь делаете? Папе? Папе? Угу. А что делаете-то? Чистите? Угу. Что, папа заставил? Там. Или вы сами спросили? Вот это. Работу у папы спросили. Угу. Такую. Да. Хотите такую. Только аккуратно, ладно? Угу. Да. Молодцы. Чистите. Трактористки мелкие. Девчонки. А курочки сидят вон. Чистится. с Манькой пасутся. Я начала помидоры высаживать. Мелкие. Сегодня водичку надо козу принести. Да, жарко. Мы хотели. А, обед хотели. Забыли с детьми-то что? Бывает у нас. Присосалась. Детям не оставила. Бессовестная мама. Вот. Я забыла совсем.